Привет, друзья! Я Марина Тихомирова, певица и автор песен. Ну а сейчас я не буду петь, а расскажу о замечательном средстве, о сапе. Сап у меня совсем недавно, первый сезон. И для меня это в первую очередь возможность выходить на воду самостоятельно, ни от кого независимо. Привлек он меня маленькими размерами и легкостью. Правда, на практике сумочка оказывается... Не такая уж и легкая. И первый раз, оказавшись с нею один на один, я даже подумала, что не справлюсь. Ну вот как-то так справляюсь. Вперед к морю! А ближайшее море – это Финский залив. До него два с половиной километра. Ну а на берегу нужно сап накачать. Очень хорошо, когда это делают сильные мужские руки. Но так бывает далеко не всегда. Поскольку я сапер самостоятельный и самодостаточный, то и накачивать мне обычно тоже приходится самой. Ну и вот все приготовления позади. Я наконец на воде. И это здорово. Здорово грести. Гребля на сапе не похожа ни на какой другой вид гребли. Она очень интересная и очень полезная, потому что работают все группы мышц сверху донизу. Это как тренажерный зал с десятками тренажеров. САП у меня фирмы Гладиатор, бюджетный, но очень неплохой и позволяет отходить от берега на несколько километров. И Вот это совершенно непередаваемое ощущение, когда стоишь на воде в полном одиночестве, а берег где-то там, далеко-далеко. Ну, а еще на Сапе очень интересно кататься на волнах. Правда, у нас на Финском заливе волны случаются нечасто. Зато скоро я его испробую на волнах Азовского и Черного моря. И, конечно, запишу об этом видео. А как вы любите отдыхать на воде? Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, потому что видео я выпускаю не часто, но очень стараюсь, чтобы оно было интересным. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.